Mm. <music>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 уже традиционно гости мероприятия представляли четыре сферы профессиональной деятельности – IT-технологии, образование, наука и менеджмент. Размышляя на заданную тему, управляющий партнер группы компании «Технократия» рассказал участникам моста о своем нелегком профессиональном пути. Булат Ганиев подчеркнул бесценный вклад «Альма-Матер» в становление его как специалиста. Что мне дал университет, наверное, если об этом говорить, то это в первую очередь там какие-то контакты. Если говорить то есть по-честному, наверное, то все...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 как считаю, что будет затронута очень хорошая тема в плане профессии будущего. Я, как рекрутер со стажем более 10 лет, смогу об этом, наверное, из первых уст рассказать и рассказать, какие профессии будут актуальны в ближайшее время. Что такое профессия будущего, для меня для самого секрет, поскольку они меняются практически каждые пять лет. Профессия будущего, ну, как мы считаем, она все время другая. Ну, конечно, поскольку я физик, буду рекламировать физические направления, физику и математику. Зрители моста задались вопросом, что теперь делать студентам, которые получают образование сегодня, и чего ждать. Спикеры мероприятия абсолютно убеждены, чтобы остаться на плаву, нужно постоянно подстраиваться под изменяющуюся среду, быть в контакте с окружающими и, главное, сохранять свое чувство идентичности и систему ценностей. Более того, будущее рынка рабочего труда открывает новые возможности для реализации. Главная проблема не в том, чтобы создать рабочие места, а в том, чтобы ставились такие задачи, с которыми человек справлялся бы лучше, чем алгоритм. Ритм. Адель Шамилова, Ленар Довольтьяров, Универ Ньюс.